Здравствуйте, зрители канала Заметки Нумизмата. Сегодня продолжим разговор про памятную монету, рубль 1859 года, памятник Николаю Первому на коне в Петербурге. И поговорим о том, что у этой монеты есть не только, конечно, подделки, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, но есть и варианты. Их можно выделить несколько, но остановимся на, пожалуй, самом важном и главном из них. Кроме обычного варианта с так называемым плоским портретом императора, очень редко встречается монета с выпуклым вариантом. Причем монета отличается еще и качеством исполнения, характерное зеркальное поле, матированность самого рельефа изображения, то есть явно улучшенное качество чеканки. К связи с тем, что встречается она крайне редко и связи с ее улучшенным качеством, есть даже версия о том, что такая монета, возможно, чеканилась для специальных целей, ну типа высочайшие подарки. Хотя известно также, что для подарков, кроме рублей, чеканились аналогичные медали, то есть безноминальные предметы и медали в золоте. Это, конечно, более подходит под понятие императорский или высочайший подарок. И, тем не менее, монета в специальном исполнении существует. Была даже версия, в связи с тем, что никаких документальных свидетельств о ее производстве на Санкт-Петербургском монетном дворе не удалось найти, что монету эту чеканди на каком-либо другом монетном дворе и чаще всего возникает Варшавские монеты и К сожалению, до наших дней так и не удалось доказать версию происхождения ее в Варшаве. Возможно, есть какое-то другое объяснение, например, то, что какие-то комплекты инструментов, действительно предназначенных для чеканки медалей, были использованы и для чеканки, Рубля, то есть ее его портретной стороны. Поэтому сторона с самим памятником практически неотличима на двух вариантах монеты, ну разве что качество полировки кружка, несколько выше на выпуклом. А вот портрет, конечно же, отличается существенно. И такая монета ценится значительно дороже, чем обычный рубль памятник Николая I. Тем не менее, надеюсь, что и у вас в коллекции такая монета будет и будет настоящим украшением вашего собрания. Удачи вам, подписывайтесь на канал Заметки нумизмата. До следующих встреч.